Всем привет, с вами Макс, и сегодня я запишу видеообзор вышедшего недавно, буквально вот-вот, несколько минут назад, нового героя игры Dota 2, Ундерлорд. Прирост силы большой, интеллект также имеет небольшой прирост, но все же этого не хватает для его дорогих способностей. Вовкость это его слабая сторона, очень медленная атака и проблемы с броней. Начальная скорость передвижения 305 единиц, ну более менее этого хватит. Первая способность Firestorm, эта способность дает урон по области, состоит из 6 волн, каждая волна Наносит 25, 40, 55 и 70 единиц урона, в зависимости от уровня прокачки способности. Также способность накладывает эффект сжения, ну то есть пассивный урон будет наноситься, в течение 2 секунд. Урон в секунду 5, 10, 15 и 20 единиц. Дальность применения способности 750 единиц. Радиус применения 400 единиц. Кулдаун 14 секунд. Вторая способность Speed of Malice. Способность действует также по области и на таком же расстоянии. Она наносит 100 единиц урона независимо от уровня прокачки способности. И удерживает персонажа на месте 1, 1,5, 2 и 2,5 две секунды. Радиус. 200 единиц, кулдаун 21, 18, 15, 12 секунд, в зависимости от уровня прокачки. Вот быстро уже переходим к третьей способности. Все уже знают, что это будет пассивка Атропи Аура, пассивная способность Питлорда. Она снижает базовый урон на 18, 26, 36 и 42% всем юнитам в радиусе 900 и также если юнит умирает под действием этой способности, то Питлорд получает бонус к физической атаке. За крипа он получит 5 единиц урона. За героя 30-35-40 и 45 урона, в зависимости от уровня прокачки. Длительность эффекта 25-40-55 и 70 секунд. Четвертая способность Dark Rift Ultimate. Питлорд может телепортироваться к союзным существам, при этом может захватывать с собой любых героев в радиусе 300 единиц. Задержка Прочтение 5-4-3 секунды, перезарядка 130 секунд. И самое важное, что я вам хотел сказать. Ультимейт э, Питлорда, юзается точно так же, как ульт Санкинга. И если сделать какое-то ненужное движение или вас убьют, то ультимейт будет э, на КД. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.